А всем привет, друзья! Сегодня я собираюсь готовить мясо. Андрей попросила. в каком смысле готовить? Пельмени настряпаю, дай бог. Сейчас Давид у меня проснется. И пока вот мясо, вот тушу он принес с утра. Я ему говорю принеси, она как раз оттаяла. И сейчас я буду нарезать, ребра буду оставлять. Я вот хочу их... А, закоптить тоже а потом гороховый суббот офигенный друзья знаете а, вначале я пущу а, нарежу а, на гуляш на все такое не хочу я уже фарш я хочу чисто вот кус, кусками мяса у меня кто мясо любит вы меня поймете я очень люблю мясо и а, сейчас Буду нарезать и буду с вами общаться. А, что вообще происходит? И как вообще все идет у нас? Как, как дела? Как чего Ну в принципе вот так вот. Ну ч, начнем доработать. Да, что задумалась ты с Чего начать? Я на мясо смотрю и думаю, чего начать-то. Так что. Будем работать. Так, тару приготовим, доску, доска, доска, Андрей уже хозяйство покормил с утра, вот он мне принес мясо. И три ножа приготовила, которые мне более-менее Андрей. А занят ему ну, не до мясо сейчас, потому что он вложит плитку у наших хорошо знакомых друзей. Конечно, мужской руки не хватает. Так, встану, я так не смогу, а то там встряла. Так что... Сегодня еще должны... Еще надо будет до света сходить. Взять. Чего начать? Все-таки мужик здесь нужен. И бегает. Так, хочу, друзья, с вами поговорить о том, какие бы у меня очень добрые. Какие бы у меня хорошие. Просто есть такие люди, которые реально с головой не дружат и пишут такие гадости. Ну очень. Я этих людей предупреждаю. Если не прекратите свое гадство, я просто вас в бан отправлю. Но есть люди, которые не понимают этого. Есть люди, Которые чисто вот Настойчиво пишут гадости И вот у меня одна мадам Вы наверное видели и слышали Что она пишет Я ее предупреждала Ей же все интересно И все она Про свою бухару писала Видимо это тема ей Ближе Чтобы я ей отвечала Я говорю слушай Бухараска ты наша если, говорю, не прекратишь свое свинство на моем канале писать. Я говорю, тебя просто в бан отправлю. И вот вышло у меня видео, она мне пишет. Я говорю, ну все, дорогая, ты была предупреждена. В итоге ты меня не послушалась, сала. Ты пойдешь у меня в бан. Она у меня улетела в бан. Я так хотела убрать с бана людей. И в итоге подумала, а смысл? Они опять начнут гадить, писать. Вы скажете, а зачем тогда снимаешь, если тебе не нравятся гадости? Я снимаю для того, для своей семьи. Чтобы было что в будущем могли мои дети, внуки появятся все равно с годами, чтобы видели. И вот эти гадости, которые пишут на моем канале, чтобы это не читали они, мне канал так и называется мой семейный канал. Это моя семья, это моя жизнь. И кого что-то не устраивает, прошу, Лиз, не смотреть. Я же вот, допустим, мне не нравится, да? Не нравится мне смотреть, смотри, как уже хорошо отходит. Меня не заставишь смотреть. Ни за что. Игрой, что там помогаешь? Вот сейчас, когда хорошо слоя не отходит. О. Победит, какой тяжелый ты. Хочу. Еще потом на днях. Холодец, но ну, немного чисто вот на семью покушать, а то потом раздаю одним вторым. За это спасибо, никто не говорит, так. не собираюсь, не собираюсь кормить всех подряд. Вы скажете, какая кузая нет, я не знаю, просто люди как относятся, так и я отношусь. Кому что-то мне нравится, я говорю. И моих детей не трогать, пожалуйста. Вот а увидели, своих детей не видят. Свою семью, то есть не видят, что происходит у них. Мои дети под моим присмотром и всегда со мной. Я рожаю для себя и ни на кого не кидаю их, они всегда со мной. У меня нет никого, чтобы кидать на их на кого-то. А есть такие мамаши, которые родили и маленьких уже кидают на своих родителей. И сами гоняют везде, город, везде абсолютно. А я не могу так. Я не могу от них оставить. Они всегда под моим присмотром. Я этому рада. О, Динарка проснулась. Полосики расчеши, Динар. Пельмешки будем сейчас тряпать, ладно? Папу хоть дождайся, он не придет сейчас. Литку ложится. Не разделчик я, не разделчик. Я только умею готовить. Я стряпала на днях пироге, как его эти И как его называются? Беляши, беляши. И на видео даже не засняла. О, так как нет иногда такого желания, чтобы снимать, показывать. Блядь, еще палец. О, палец еще оставь минуту вместе с мясом. И кровь пошла. Остро и нажитая. Так что, друзья, прошу, не судите строго. Какая есть, такая есть. И мне никто не помогает. Ну, нифига, пошла. Что-то обо мне говорить. У меня свое хозяйство, не вся молодежь у нас смотрит здесь свой огород. И все делаю сама лично, вместе с Андреем, вместе с детьми. Так, ликопластырь надо приклеить. Так что... А вот, которая в бан ушла, девушка Мадам. Она мне еще написала... Вот, говорят, ты деньги тратишь на всякие фентифлюшки. Ну, то есть, чем я занимаюсь? Чем я работаю? А на детей нет. Это все идет детям. И то, что мое хобби, это мое хобби. И чем я занимаюсь, это лично мое. Извините, я не лежу и не могу перед телеком так просто лежать. Не умею. У меня Андрей смеется. теле включит. Я говорю, так, мне что-то надо в руки взять, чтобы руки работали. Что-то ведь проснулся. Блин, мясо надо нарезать. Я уже палец порезала себе. Что? Как тебе резать-то? Не ной! Так что хобби это моя жизнь. Чем я занимаюсь, это все меня успокаивает. И слава богу, что у меня есть хобби. А есть такие родители, которые засянут перед телеком, сидят, тупо смотрят. Сейчас Андрея вызвать что-нибудь придется. Я не могу его расправиться с этим мясом. Когда я с ним расправлюсь, как его знает. Все сидите интересные такие тоже, да? Вы обижайтесь, не обижайтесь, не в обиду буду, скажем. Но как в том, когда все сидят, когда все хорошо, все молчите. Никто слова не пишет. А тут что-то плохое увидели? И строчите мне, и строчите. не надоело, Нет. Гадости писать. Да, подписчикам он говорю. Теперь. Да. Теперь. Где мужика работает? Волосики расши. Ой, Иди. Так нажми на кнопку. Строчите и строчите так что если на то пошло можно и до лампочки докопаться так, и... так. все андрея надо вызвать я не могу короче позвонила к андрею я говорю я нифига не могу разрезать это мясо. Ладно, где-то по подойду. Так сейчас Но я, покажется, что то буду его. Вот. Потихоньку вырезаю мясо на пельмешки. Хочу фрикадельки еще сделать и тифтели. Все-таки не женская это работа мясо-то Ладно, курочка дам, курочку порежу, там курочку порежешь там. Резать-то там нефиг. А тут-то мясо. Все-таки. А? Давид! А? К Даринке иди. Пока некогда мне. К Дарине иди, пока мне некогда. Давай подержи. Да, я здесь сама. Тоже я уже порезалась, мама, видишь, такой. Капец ты. Капец я точно. Как маленькая, да? Без папы. Без папы, да? Папа только и да? Да. Ты там камеру закрыл очень хорошо с Папа только режет, да. Мама только делает, да? Да. Извинялся. Да, я вот хочу. Я буду сам крутить. Будешь крутить? Пельмени да. вместе будем выпить? Да. Хорошо вот тогда. Я да, вот эти ребра. Очень мне нравится. Из них варить барковый суп. Прям балдю-балдю по ним. Ну конечно, Кигуля, тебя да. это ребрышко ждет. Мяу, дайте мне, говорит. Ай-яй-яй. Ай вот так вот. Слава Богу, мясо вырастили. Очень помогает нам это мясо. Вот Каждый год мы держим поросенка. Если не поросенок, я не знаю, как бы мы жили. Если бы не огород. Потому что очень тяжело тянуть детей, когда много и надо кормить одной картошкой и одними овощами. Сыть не будешь. И мясо обязательно надо. О, ну прям хорошо отходит ребра. Я их отложу. И... Сейчас, пока Андрей придет, у меня все мясо нарыжу, наверное, я. Раньше у меня бабуля держала по 3-4 поросенка давала всем своим родственникам, детям и на продажу. И что, по одному поросенку никогда не держал. Ну, видите, жизнь такая, что и одного поросенка тяжко выкормить. Но благо я беру отходы в садике. Это очень хорошо помогает. И не только. После детей остается много отходов у нас дома вот это все мы и кормим нашего хрюнделя я говорю одного мало теперь нам надо двоих поросят держать двоих в самый раз потому что дети большие стают и кушать уходит да и готовку на готовку очень много у меня уходит вот это все я готовлю не помалу, вы меня знаете. Стараюсь я пирожки, вот хочу сделать тоже пирожки на днях. <coughs> Куры, правда, нестись перестали. Не знаю, что такое. Ну, какое сало, смотрите. Ну, хороший поросенок. И мяса, и сала хватает, слава Богу. На что, свежее, да? Как хорошо она отходит. Все, Андрей, я смотрю, а там соседи все бегают. Сейчас, Гарри, доложу. Детка идет на обед. Садно покушает. И сегодня пельмешки у нас будут. Да, тигроля. Да, хулига. Что жду жду жду жду жду жду жду жду жду жу жду жду Вот жду жду жду жду жду жду папа. жду да, папа. жду жду жду жду жду блин. не знаю, жду не знаю, что делается у меня. Не могу фигарить. Руки смула помыть. Я себе руку отпирила. Отрубила, палец. палец отрубила, вырубила. Молодец. Дави такой молодец, мах. Кусочки, Кусочки нарежу. Нарежу, я вырежу это я сейчас. Кусман хороший. Так, мясо, друзья, я дорезаю. У меня Андрей нарубил и нарезала мясо. Последний писк остался. И будет а, нормально ну, все. Сейчас будем путить на носилки. У меня уже на руках мозоли от этого мужика прямо сейчас. Делаю, разъединяю, то есть от, от, от, от, и. Короче, лёбра будут, лёбра я подниму. И все. И будем делать пайки. Ребра отдельно Сейчас объясню, чему куда, чего нарезаю. Так. А вот наши ребра, которые я оставила. Это на суп. Обожаю ребра. Начала я чистить а, мелкий лук, вырабатывать свой. Это на фарш. Потому что надо его есть, гниет. Ну, не сильно так, ну, слегка. Это у меня кости от всего, от той туши. Вот это всего только кости и ребра. Вообще костей нет. Это я оставила окорок, окорок такой. Э, не окорок, а как называется. Э, ну, короче, вы меня поняли, кто... На холодец буду завтра холодец, дай бог будет здоровье, будет холодец, значит. Вот хорошее мясо я накрошила, сейчас расфасую по пакетам и морозилку. Это, как говорю, как говорится, на плов. Ну все, как только повторяться не буду. Это чисто сало. Это сало я его прокручу сейчас на мясорубке и сделаю колобочки такие в любой момент. Можно на котлеты хоть куда добавлять. И на лето, и на все останется. Вообще классная эта штука. Это фарш. Это фарш на пельмени и на фрикадельки трептили. Вот. Ну, короче, как-то так вот. А вот это всю кожу я отодрала, потому что она нам вообще не нужна. Я, короче, унесем это в хлебушок. Ну и дадим собакам, которые... Бегают на улицу, мы подкармливаем. Так что вот так вот, друзья. Все. Выработала мясо, слава тебе, господи. Красота, да? Красота мне очень нравится. Все, теперь будем крутить.